узнать баланс по карте Нет, соедините с оператором сразу. Я не только называю баланс. Соедините с оператором. О подскажу ближайший офис, помогу заблокировать карту или подключить Смс банк и сделать многое другое. Спросите, и я постараюсь помочь. Соединитесь с оператором. Сейчас много звонков. Возможно, оператора придется подождать. Какой у вас вопрос? Соедините с оператором. Соединяем вас со специалистом. Мы записываем разговоры с клиентами, чтобы сделать обслуживание еще лучше. Отсюда. Алло. Лилия, здравствуйте. Добрый день, это Василий. Звонит. Я хотел уточнить. Вот я сейчас пытаюсь оплатить <coughs> Яндекс Еду через вот этот ДжП и с телефона. И у меня не проходит что-то платеж. Но вот несколько раз уже раза три. Вот можете подсказать, вот что я не так делаю, что мне нужно сделать? Вроде там деньги есть на счете. Что вы там видите? Вы что? что порек... да? да, да. Что вы рекомендуете мне? Google Temporary Hold, сайт называется. А там никакого просто сейчас приходит сообщение, что платеж не прошел вот в приложении Яндекс.Еда. А на 796 рублей пытались оплатить? А, не, подождите, там два раза, там я три раза пытался по 250 с чем-то. Вот, ну, в сумме, наверное, да, три, три раза получилось там на 700 что-то. Нет, здесь две имена от по 796 рублей. 796 нет, подождите, там не, Там зам заказ на 500 э, с чем-то рублей, Вот а э, со скидкой 250, я просто сейчас не могу, сейчас, может, я посмотрю приложение, сейчас, одну... вы меня слышите, да, сейчас я просто приложение. Да, я вас слышал. Сейчас я прямо в приложении посмотрю. Так, э, повторить заказ. Вот при вас сейчас прямо вот его заказываю. Так, повторим заказ. Вот, сам 553, вот я сейчас еще промокод еще раз буду вводить. Там никаких 786 рублей нету. Так, сейчас промокод. Ну, сейчас мне просто нужно промокод ввести еще заново. Придется подождать полминутки. Сейчас тут руками его нужно вводить. То есть, может быть, он прибавляет, что ли, этот промокод? Вместо того, что вычитать сейчас, я ничего не понимаю. А почему заблокирован? даже есть на 786, но что-то я не понимаю. Но поэтому вопрос я могу соединить только со специалистом. Вы готовы отдать? Подождите, подождите, нет, сейчас я, подождите, подождите. Сейчас я еще введу еще раз промо-код. Сейчас, одну секундочку. А, давайте, сейчас... Хорошо, да, конечно. Так, сейчас. Такс. Так. -с. так -с. Так, вот применил промокод. Был заказ э, 553. Э, с скидкой должен быть 253. А, так, э, вот плачу JPAY здесь. Вот значок черный. Э, вот черный значок. Вот он сейчас нажал на него. Крутится. Вот, выбираю, соответственно, свой аккаунт Google. Там одна только у меня карта. Вот тут. Сейчас вот я прям вот еще раз хожу. Так, тут... Так, окей, мастеркарт. Продолжить. Вот. Он пишет, секундочку идет оплата. Вот, оплата не прошла. Проверьте способ оплаты и попробуйте повторить заказ. Поняла вас. Ну, сейчас трубку не кладите, я вас соединю с полномочным специалистом по этому вопросу. Ну, спасибо. До свидания. До свидания. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Оператор ответит вам. Добрый Друзья, день, да, я сейчас пытаюсь оплатить Яндекс еду через Google Pay, и мне выдают сообщение, оплата не прошла. Проверьте способ оплаты, попробуйте повторить заказ. Ну, вот уже четвертый раз пытаюсь. Подскажите, что мне я сделать? Проверь проверю, запросы банк поступали или нет? А, Ждайте, пожалуйста, на линии карты. Какая последняя цифра, по которой проводит оператор? Так сейчас я скажу последние вот цифры семьдесят пять, девяносто два, и там я должно поняла. быть на двести пятьдесят три рубля. Вот не предыдущие. Спасибо. Ожидайте проверять до пяти.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 Да. Я проверила информацию, в стороны банка ограничений нет запросов, никакие не приезжали, не, не поступали по ваши прощения. Не поступали платежи? Нет, нет, в этой организации, ни запросов никаких не было. Так, а, а почему предыдущий оператор мне говорил, что два запроса на 786 рублей? Где эта информация? Ну специалист? При, Предыдущий специалист, когда ну, я его спросил… Я Угу. Я сейчас вижу вашу карту, проверяю. Хорошо. А можете тогда Но... это самое нет, э, нас прослушать, нас прослушать нас запись нас... И, и сказать, зачем мне предыдущий ваш специалист, которого переключили, э, вводил заблуждение тогда? нас такой функции нет вас Ну вот передайте на руководству, что. Ну я уже 10 минут пытаюсь понять. И... То есть вы даже не видите платежи, да, мои, вообще ни одного. Запасов не поступало. Сейчас, угу. Ну вот прямо вот сейчас вот еще раз плачу. Я вас понимаю, Василий Владимирович. Я проверил информацию. Сейчас запросы в банк не поступали на проведение операции. Угу. Хорошо, спасибо большое. Карту. Карта ваша активна, а с картой все в порядке. Ни одного запроса с этой, этой организации в банк не было направлено. Я не могу сказать, где она увидела эту сумму. Хорошо, спасибо. До свидания. А вы проводите на какую сумму, сказали? На 256, на 253. Я, да? А, 253? Да. А вот эти 796 кто проводит? Я не знаю, кто проводит. Это не вы пытались, Но не Нет. А в Сбербанке я могу онлайн, да, это увидеть? Угу. Ну, а у вас, 253, ровно, да, да? Да, 253 рубля ровно, да. А другой карты у вас нет в только, только эта карта? Только эта. эта карта, да. Попробуйте в этом, у Дребанка онлайн есть карта такая, называется цифровая карта Digital, угу. ну, меня... можно Дербанк онлайн открыть ее и не надо пластик получать попробуйте на нее перевести деньги между своими счетами и uh ту -huh. карту указать для оплаты попробуйте еще так сделать uh -huh. но моя текущая карта она game может работать там ну какая вот эта карта 7592 да. да, работает да, да? она, она активно с ней все в порядке хорошо ладно спасибо большое до свидания Добрый день, это Василий Феофана звонит. Вот я уже четыре раза пытаюсь заказ отправить, и оплата не проходит. В банке говорят, что не видят от вас никаких платежей.